Британский корабль-разведчик «Эхо» по заявлению министра обороны Англии, прибыл для обеспечения свободы мореплавания в регионе. Сенаторы США потребовали послать Судна НАТО в керческий пролив, но законопроект не набрал большинства. Зато Америка сняла эмбарго на поставку оружия Украине и выделила дополнительные 10 миллионов долларов на наращивание военно-морского флота. Французы начали поставку вертолетов. Их по соглашению должно быть 55 почти половина бывшего употребления. Но Украине не привыкать к поддержанной военной технике. На этой неделе она провела учебные залпы из буков, срок которых истек уже. 10 лет назад. Мы нарастили силы и средства воздушных сил на угрожающих направлениях. Повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территории 10 областей, граничащих с Россией. Линия обороны укреплена максимально, а украинская армия готова в любой момент дать адекватный ответ на провокационные действия России. С точки зрения военной стратегии, Украина для России не враг, но провокатор. Поэтому Круму готова к любым провокациям на воде, земле и воздухе.